но а перед началом ролика подпишись на канал поставь и упадает ссылочка бам орк вау ну прокачайте орка хоть прокачаю смотрим нажимаю сюда вот колода дело о том что он хочет достичь bronze 2 актив ага. а bronze 2 железо 1 железо тоннели бронза ну, окей идем лайк, подписка, коммент тоже. Ну и можно репост. Хэштег по стримам риском Что потом я тебя... ну, конкурс сделал и ты выиграл. Да, главное, чтобы вы раньше начали делать это. И меня зовут он Кстати, огромная карта. я -мо. Работа Но мы справимся. Я понял тактику. Вы тоже поняли. войска и все. Не все, блин. Так, вы там стройте войска, казармы. Ладно, да. стройте здесь. И пробная. Тихо-тихо. Кто он сказать, если я не надо. Ну, не надо, прошу. Да, пару секунд минус. Только пару людей захотелось спичку сбором потом эй его люди строить еще одну Несла. Все, давайте но ну, это второго потом ага. ту точку с этим построить лично потом построить окей так знаете где вы пражески враги не окей okay. тогда слушайте, нам ну, нужно проверять истину то вдруг он нападет так и еще magic тоже the club она 400 на 400 брать. нет я пошел так вот разбираемся по работе работать нужно как я понял он дополнит построил, скорее всего он здесь но ну, все понятно поискала вот. так летающую атаку вот такой человек такой ха так два садочку прям украшение сделано ну, прям аж как сладко Ух. блин мимо ладно что делать так сейчас она что-то блин придумает такое вот где мы находимся ну, можно, наверное, вражеский здесь оказывается казан скейт. так а мы пойдем посмотрим как там у дела вот этого соперник по быстрым уровням все будет лично ага, снайпером у меня тут есть все атакуйте на снайпером пойскам в атаку дыщ войска батаку махненные призы куча куча босик как дела а все выиграл отлично знаете я выищу хотя думаете вы что я не выиграл во все получается все нормально давай еще раз как нам карта а вот такая тонкие войска то ту она на все тактика быть на войска можешь конечно менять их меня воеваю как пять можно сначала сейчас он писал порядка летающих если успеешь Так. еще одно, еще одно, конца, концов, концов, концов, точка сбора, ну какая вот так вот отдали летающие, отлично прямо как раз летающих хватает на момент, ну, все, на может достаточно Спасибо, что атаковать. Сэр. Казар мы строим. А, мы просто перелетаем. Так, точка атаку. Давай нам 200 к я вам дам вот на такую штуку. Найму. Там ему Fireball. Фай... Fireball! О! Сойдет. А лучше ну, это будет. Ну, Било бы его. Но такой чего, я такой. Скорость. Скорость макс риск. Подписка лайк. Он такой, чего блин Он такой пока Бабах. Да, это круто, конечно. Давай тогда еще одну точку построим по быстрому. Сотку кучу. Ну, наверное, потом может быть, фаербола еще одно. Кстати, тут что-то у нас блин есть, обычный соло чем-то. А, кстати, вы стоите, да? Но некоторые, некоторые пойдут сюда вот на эту точку захватывать. строительство стройте, развивайтесь успели по экономике это просто прям бомба по экономике на я смотрю тоже да он вот, хотел захватить тогда скорость войска в атаку там среди уже воюете да уже воюете кстати Войска, okay. атаку, призыв, вот меня мальчики окружаем. Войска, атаку, призыв, вот меня мальчики окружаем. Как дела? Нормально. Странно, что, ага, мы прям не сапун сделали, слушайте, я даже его не ожидал. Ну ладно, В принципе на Но некоторые. А, выиграли. Не, ну я не знаю, но мне нравится так выигрывать, слушайте. Давай продолжим. Говорят, набери 1000 кубков, потому что нормуль. Вот такое еще Нет. они такие, мы тебе не верим. Но в Дискорде это писали. Ну все, хватит. Пора разумяться. Пора набрать 5000 кубков. конечно конечному максимум 4000 кубков. Нет 1000 как еле-еле. Прям знаете, как будто из Марса приехали. Марсиане. Так, конечно, карта хроменная вон эту карту. Главное будет, конечно, захватывать, настроить. строить. А? Тут я серьезный игрок, да? Необычный. Сейчас все будет. Тихо-тихо. Так, это, конечно, будет прибавка. Кстати, да, воська важный, не так уж но, но важно. Потому что карта громина когда дадут, я вообще их вырублю. Ну, сразу выпущу. кто-то думал счет. Так, глаза настройте на ну. хоть одну. Какую-то пополнять эту ситуацию. Вруксолодку, вокруг Может быть еще намазать, где может перелететь и там секрет на базу, наверное, щетка кому-то лень и а кому-то не лин mm -hmm. не поэтому могу их даже и победить так ну отлично вызываем сразу чекпоинт чек поинт, чек -поинт пока так ну конечно сама лавна 400. на эти прибор на такой, у меня сета еще будет все будет нормально камни с так ну можно отменить Бан. атакуйте чтобы я знал где ну после этого уже пора войну уже устраивать я так понимаю если не узнаю где они находится ага понял может быть давайте войдем что будет секретным карго хочу. давай на нет ну блин блин точь-точно а, не успел а уже поняли что атаковать нужно ну окей блин зря я тогда хорошо Не надо, пар, прошу вас. Мэм, сюда Вы там потеряете войскам. Призыв здесь, призыв здесь. Я думаю уже войска такой ничего на. Так, Давайте ускорить его, чтобы он был повыслен. Давай еще 150 Можно больше войск. Сюда идите, пожалуйста, СВР. Так, отлично. Нам еще нужны летчики, чтобы прям... Эту бушку, пушку запустить? Вы поняли, про что я говорю. Я хотел это сделать, но не успел. Ладно, подожду. Мне не жалко ждать. Сейчас под, подкрепим. Ну отлично. Сюда идите. Так, вы идете сюда, но очень даже долго. Возможно, они еще новую точку захватывают. -то отлично. Но есть такой случай, что нужно захватывать не точки. Э, стоп, стоп все сюда Рецепт только здесь да еще ну, пожалуйста послушайте меня это очень важно Рецепт, оська, он оська -то тоже можно тоже только проверим по быстрому есть нет специалист все минус один отлично вот почему где сибирника такой как мышка на да, ему фарболом ну вроде бы дал нам да? некоторые говорят ладно так слушайте нам нужно еще на базу построить как я понимаю так, и войска еще призыв очень делать Корпу. Может быть, давайте отряд махов здесь, михантов здесь, здесь скажите что блин какая тактика откуда какая тактика? Знаете, а летающих здесь, может нам нужно еще летающий, что прямо ему тоже снова экономику нарушить. Снова Фу, точно. не то нарушить. Точно. Я надо встать, надо встать. Стоп. А в чем дело? А, ты захватили, да? Молодцы. знаешь может быть два еще там точку построим так всякий случай как там сидела Бела. было ничего. страшно тут точку понимаешь ты не снимаешь ты не вот точка здесь чем тело Хочу, чтобы... Достаточно же лимита, пора уже воевать. Так, окей, все пошли Тогда мы будем что-то строить. Например, кучу казарм. Так скажем, в доска в атаку же? А почему уже именовать? экономику такую экономику доска в атаку на даже пора блин, слушайте С чего я раньше? Все делал кстати щиты очень классный для защиты еще бонус вам сейчас всех. входим призыв мальчику горков. в атаку они такие, чего я такое? о, хо, -хо! В атаку. Я чувствую, что мы войсками переполнены. Атакуйте мне все. все стороны. Скорость, шансы. Чувствую, что вы. Да, нечем занялся. Окей, сейчас найти. Стройте, пайтесь, найти. Стройте, папайтесь. Нам будет скорость, кстати, этих пехотов. Ну, он тоже. Их держу еще минус. Иной. Атакуйте здесь. А можно мне соточку набрать? Нам нужно Значит, как там на нет только не я то но ладно Помогите мне кто знает как играть он ну он такая обычная тактика кстати войскам кстати все здесь давайте как атаку отменить парболы вроде бы логичная тактика фарбол парбол ключ нужно не путать мамы чего два на двойческом атаку вида. Вот жестко пока.